Комплекс апартаментов «Байрес». «Байрес» имеет высокую стадию готовности. Включает в себя два корпуса и 481 апартамент. Вариативность планировок – от функциональных студий до просторных четырехкомнатных лотов. Комплекс апартаментов бизнес-класса находится рядом со всех Всехсвятской рощей. Всего пара шагов до настоящего реликтового леса, растянувшегося на десятки гектаров. Чистый воздух, невероятные виды из окон, и близость увлекательной московской жизни. Все это отличительные черты Байрос. Комфортное место расположения: 9 минут пешком до МЦК Стрешнего, 10 минут на автомобиле до третьего транспортного кольца. Внутренняя инфраструктура. Камерный и уютный внутренний двор с авторским ландшафтным дизайном разделен на несколько функциональных зон зоны для отдыха с гамаками и беседками, спортивные пространства, детские площадки и собственный выход в настоящий лес всех святской рощи. На территории предусмотрен подземный паркинг, а также галерея с магазинами, кафе и торговыми площадями. Внешняя инфраструктура. Поблизости расположились все необходимые для комфортной жизни пространства. Бизнес-центры и отделения банков, известные вузы и школы, медцентры и салоны красоты, уютные кофейни и оживленные бары, фитнес-центры и сетевые супермаркеты.